Не успеем. на следующий Давай на следующий На следующий Пойдём Зачем вы это делаете? Жарко, Жарко. вандал Дебил. Дебил как бы, смотри, хитрый Самокритичность, это хорошо не, не надо больше, я уже видела, что. Вы не, сказали. Вы бы да? Вот это откроет. Нет. Вы бы лучше написали в этот как то вот. Такая духота в электричках, правда? Мы писали, не слушают, не да. слушают, Не да? слушают. А. -а, -а. Еще и туалеты в последних погодах делают пахнет, пахнет плохо Пахнет плохо Слушайте, вы что делаете? О, voilà. Алло, э, э, хоть вы и дебилы, но мне вас жалко О, спасибо, вот это мая прям лайк Респект уважение Не надо полегать, пожалуйста, мне страшно смотреть на вас Чезар Зачем? ставим Нет, понимаешь, без ног остаться, без пальцев У меня уже нет Я их вижу, но понимаете, мне дальше придется. Давай. Я не умею. Понимаете, ребята? Не. Зачем вы? Зачем вы это делаете? Что надо? Вы что, сумасшедшие? Может быть, вы самоубийца? нет а да. Что, правда? Да. Закрой, закрой дверь. Ты его тащишь? Mm -hmm. ж... Мама. Шесть. Все, я, я сейчас буду звонить 112, правда. надо. Не надо мне нервы трепать. Пожалуйста, да не, не надо. Все, вы нормальные хорошие ребята. Зачем вы себя так ведете? Накер. За 30 тысяч мы решили, это метро меня забрали.